Меня зовут Games. у нас с вами. не знаю, как его назвать. Это хоррор про жопа глаз. Короче. Он какой-то новенький, у него нету на русском, он на английском, итальянском, и либо корейском, либо китайском, либо японском, либо тайском, тайландском, или каком-то еще там языке. Потому что там какие-то иероглифы, а я их не понимаю, к сожалению. Мы оставили английский язык. И насколько я понял. Короче, э, парень решил послать все в жопу. И жопа, за не... легенда рассказывает об одном очень процессе, э, который смотрел типа глаз, дьявола... Э, тест, э, пила, пила что-то там. Вот жопа глаз. Отстигла глаз из жопы. Я думаю, мы сделаем по нему просто одну серию такую посмотреть. Моя девушка Шэрон пропала на днях. Ее последнее сообщение я даже не успел прочитать. Ой, у меня головокружение. И она не вернулась назад. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ох, oh, черт, это машина there. Ни одного сигнала от нее Давай, давай Это где-то здесь что-то А, это багажник был about... Заметки говорят, что это где-то здесь Она что-то тестов курочек Что, то она... like Это не выглядит привлекательно Так, она пропала три по... дня назад я... У меня плохое предчувствие. Шарон, ты реально находишься здесь, что ли? Ой-ой-ой, как громко. А что за фрезы такие лютые? Пипец. А чё он так глючит? Дай-ка знаешь, наверное, сделаю. Сенсу поставлю поменьше. О, сенсивить. Е, apply. О, вот так получше. О, я могу бегать. Я могу бегать. А на чем я приехал? Но ну, это похоже на Audi. А нет, это не моя машина. Моя вот эта. А это на что похоже? Это похоже на фольсвадене. Нет, это больше похоже на на старенькие. ЮА. ЮА. ЮА это ж Украина? Ну, Украина? Не, ну он на английском, поэтому хер знает. А что надо делать? Смотри, какой-то грузовик есть. С э, какими-то опознавательными знаками Непонятными А что надо делать? О, блядь Тут еще и карта есть, пиздец А я бегу не туда, да? А, мне надо выйти на дорогу что, Зачем я сюда прибежал тогда? Ладно Давай тогда двигаться обратно Пошли обратно к дороге. Знаки говорят, что нужно идти по дороге. Я приверженец знака. А как мы сюда заехали вообще? Таран, ноутс, has been added to инвентори. Так, вот мы на дороге. Нам нужно идти наверх. Ну, пошли наверх к озеру. Ну, выглядит все, но ну, это типа на Unreal Engine сделано, типа, да, графон классный, но ни хера не оптимизированный. Я хочу, я пришел ради же по глаза, я хочу его увидеть. Где он? Смотри, тут есть одна точка, номер три, которая. Что у нас тут есть? Ни... А нет, что-то есть. Holy Bible. О, у меня даже ноги есть. Почему у меня камера на уровне члена, блядь, находится? Смотри, вот я бегаю, у меня камера на уровне члена Пипец, конечно, пипец. Что за дела, я не понял Но, в отличие от большинства игр, у меня есть ноги Почему на дороге валун оказался каким-то образом? Ой, не туда побежал Нам нужно сюда правильно да мы почти прибежали к первому местному значению вот смотри какой-то сарайчик а нет это не сарай просто похоже было на во на озеро ага. among s you'll see him of you among s Я так понимаю, теперь он появился здесь. Там кто-то сидит или там никого нету? Это. Это я так дышу или это кто-то так дышит? Что-нибудь еще здесь есть вообще? Блять, мне уже страшно. Реально Ой, бля, это что, брезент? Я, наверное, что-то не взял тут. Эй, ты! Поговори со мной. Смотри, а, вот еще что-то есть. Шриме little buttok eyes. Is a strange юkai with an eye in place in. Короче, это юкай, у которого глаз находится вместе его ануса. Блять, простите, но я нихуя не знаю английский. Ну знаю, но не настолько, чтобы это все сейчас читать переводить. Так, юкай, ноут. Видимо, здесь должно быть что-то еще. Блять, что за жопа, блять? Что? Ходят. Почему за мной бегает жопа с глазом, блять? Бежим, а, а блять ты что, сука? Мне нужно во второе место бежать. Мне надо как-то от него скрыться. Где второе место? Второе место наверху. О, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Неплохо, неплохо. Налево. Так, тут забор, блять, который мне мешает. Мне его надо обойти. Блять, еб твою мать, я аж... Сам ты кучика, ку куява, блять. Хер моржовый. Блять, куда я бегу? Я тут пройду, вообще нет? Я застрял. Я застрял. Он где-то тут ходит. Смотри. Пошел наверх. Смотри, смотри, смотри. Блять, за мной бегает задница с глазом. Блять, помогите мне, пожалуйста. Мне надо как-то свернуть с дороги и выйти на левую часть сделать вот смотри вот оно вот оно это я где вот записка да don't touch я верю что оно мне не догонит блядь, или что я так понимаю мне нужно просто собрать здесь записочки какие-то В смысле он уже здесь да ебаный ты сыр! А, Нет. Нету здесь никого. Хорошо, я от него очень спокойно, легко, быстренько убегаю. Он меня особо не трогает как-то. Так, где третья? Третья в, в начало надо бежать. Я так понимаю, нужно собрать какие-то записки. Один, два. А что это еще просто может быть? Третью, я помню, мы выходим сейчас на дорогу. И тут справа будет проход. Я же надеюсь, жопа не может телепортироваться. Здесь? Нет, не здесь. Дальше. Вот здесь. Вон записка. Always watch. Все смотреть только в его анальный глаз или что? Так, а где четвертая? Ох, нихера там, блять, бегать надо. Вон четвертая. Это мне нужно бежать обратно к первой. Я бегу обратно к первой. И от первой бегу к четвертой. А если я по этой дороге побегу? От камня, там, да, от камня дорога была. Там была от камня дорога, сто процентов. Он идет, он идет слева. Же по глаз идет. Я убежал я убежал я убежал уже по глаза убежал убежал убежал все мы сейчас спокойненько бежим в эту сторону я так понимаю мне просто нужно вот эти записочки поискать правильно так ну четвертую прямо прямо прямо просто бежим почему нельзя сделать постоянно здесь бегатьню? здесь нельзя ходить просто так это это забей если ты будешь просто ходить и ты, ты труп так это 5 мне нужно четвертая. Наверное, сюда. Сюда и потом направо мне нужно. На первом повороте направо повернуть. Вот. Смотри. В лес. А как мне туда попасть? Тут же камни. А как мне попасть? А, смотри, оно в пещере. Так, я, я прибежал. Вот оно. <свист> Ох уж это жопа с руками Так, я прямо отсюда могу выйти и забрать пятую Да, он меня преследует Вон там, где я записки собираю Вон там пятая Смотри, смотри, смотри, вот пятая Seven days you can escape Бля, что за дегачатская хрень Бежать! Просто бежать. Так, я собрал пятую. Где шестая? О, блядь. Вон шесть, вон 7. А, стоп, это я какую сейчас собрал? А, это я восьмую собрал. Значит, мне нужно здесь вот собрать эту, потом вон там собрать и вон там собрать. Правильно? Значит, мне нужно сейчас по дорожке. Бля, он сзади! Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Надо как-то попробовать собрать восьмую. По прямой, по прямой, просто по прямой. Вот здесь вот есть дорога. Надо как-то по подумать, как я могу обойти это все дело. А, так она здесь в доме находится. Ой, глядь, и где мне ее здесь искать? Наверное, на втором этаже. Наверное, на втором этаже, но просто больше негде. Да, где-то здесь она. Вот она. You not Laus. Страница 6 добавлена в документ. Он же сюда не зайдет. В смысле? Он быстро так перемещаться начал? Так а как я теперь от него убегу? жопа нет. Э, жопа глаз Жопоглаз. Пласти... За мной охотится пластилиновый жоп. Блять! Блять, в смысле ты что там делаешь нахуй? Блять, он быстрый? почему он такой быстрый Ну я быстрее блядь. твои жопоно... жопоглазые ноги меня не догонят Пизда. он уже сзади мне нужно быстро собрать все записки мне нужно быстро давай беги не останавливайся я слышу он сзади идет теперь пошли сюда Так, направо. Так, стоп, я третью забрал, мне сюда. О, блядь. Где-то тут седьмая и выше восьмая. Она в доме? Нет, она не в доме. Вот она. А -а -а, жопа вылазит из унитаза. За восьмой. По этим дорожкам. Прямо. Прямо, прямо, прямо. Вон она. Вон, вон, вон туда. Вот она. Last of S. Хорошо. И что теперь надо сделать? Go back to the altar. Алтарь это вот это? Правильно? Это алтарь или нет? Блядь, надеюсь это алтарь. Блять, ты та та та та та та та та та Ты, та та та смысле? Блять, как он меня догнал вообще? You lose. О, что, еще раз сейчас бегать? Пиздец. Ну что, давай я еще раз пробегусь. Только я теперь побегу вот так. Потом вот так. Потом вот так, потом вот так. Правильно? Я могу так сделать? Или не могу? Пошли зайдем сейчас сразу в третий дом. Посмотрим. Бля, у меня просто... А, нет, сначала в алтарь надо сходить. Туда смотри, я бегу в алтарь, забираю там записку. Я уже карту выучил. потому что жопа глаз не появится, пока ты не возьмешь записку в алтаре, правильно? Карта на самом деле очень маленькая. Можно все места очень быстро оббежать. Смотри, мы берем эту записку и убегаем теперь. Сначала бежим в склад, забираем в складу записку, потом бежим туда, забираем третью, там вот эти вот все остальные, потом забираем те, что сверху. Так, это первое здесь вторая. Она была наверху Я так понимаю у меня три-4 жизни по факту у меня три четыре 4 раза задевает Ну что здесь я его не слышу вот идем сюда потом сюда потом сюда Ну уже подробительная хрень есть конечно очень много криповых моментов непонятных но, блять, выглядит настолько забавно. Но надо даже было додуматься, что сделать монстра с глазом, с глазом в жопе. Он рядом. Блять! Нахуй баба, баба, баба, как он там оказался? Я думал он в другом месте будет ходить отстанет от меня Сок говна Так, я бегу пока правильно У меня есть три Правильно? Сейчас будет четыре, пять И три остаются сверху Как только я так понимаю Я собираю записку Он появляется Жопка вылазит из унитаза И вот здесь мы сейчас забираем еще один. А я могу вот тут пройти? Нет, там забор, блядь. Тут вот они, конечно, блядь, придумали. Надо где-то как-то проскочить мимо него. Блядь, сука, тупая, сама ты еби себя в рот. он меня заметил и пропал короче я убежал блять, он так страшно вначале появляется я пиздец я обсираюсь постоянно на за мной охотится жопа на двух ногах и с глазом в очке вместо ануса глаз это надо было такого якая придумать Но это стопудово корейцы или китайцы или японцы блять, но это надо же было додуматься такой хуйни Я так понимаю, он начал быстро передвигаться. Чем быстрее он передвигается, тем меньше у меня шансов. Теперь сюда. Правильно? Че, если честно, блять, у меня шмурашки мурашки по коже. Вот сюда. Вот здесь записка. Так я ничего Дон Тащу не делаю. Так, и там остальные остались. Давай забираем эту. Теперь мы забираем эту здесь. И бежим в алтарь, правильно? Все, в алтарь быстро. В смысле ты остановился? И жопа решила не заходить Thank you. Thank you. Мне надо выбрать что-то Ты будешь драться с жопой ложкой? Он вырвал себе глаз, Sharon! Sharon! Sharon! Is it Sharon that monster you can? Sharon! Forever I'll remember Remember your Shara. eyes Sharon! There she is! Sharon! Censor playing! Thank you, my dear friends! Remember I'll remember, remember Если вам понравился этот э, жопа, раздирающий хоррор, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем вам желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.